Сказать, пользовались и Министерством культуры, да? и главная архитектура по Московской области, они пользовались теми разработками, которые э, готовились для постановления правительства да. об узаконивании границ памятника культуры. Да. Но до конца они довести не, не, не смогли. Успели. Почему, когда Валерия писала жалобы, приходила э, к этому главную архитектуру, ей говорили, да, невозможно строить, это памятник культуры первое письмо, а второе письмо, когда все-таки архитектура начала разбираться, да, они посмотрели, говорят, да, действительно, они как этой культуры, и поэтому они этим пользуются. Так, а, так как пользуются, а когда выяснилось, теперь что... Теперь только, Мария, я вам сразу да. сейчас хочу, ближе к вашей должности, да, теперь главная задача наша, так как вы, ну, экологи, за то, чтобы не уничтожались э, э, особо ценные породы по деревьев, да. да? Вот вы говорите, смотрите, Детроплан, вот он вот такая чертеж. Да? Вот они деревья. Да? Вот у них вот эта вот посадка проекта планировки вот этих вот домов. Да? Да. Так вот этот Детроплан, он же должен был согласованный, вот эти деревья, все должны были согласованы. да? И те, вы как правильно говорите, если вот тут вот липа стоит, то дом тогда уже не должен был рисоваться здесь, а должен был рисоваться вот здесь. Липа остается. Понимаете? То есть, но ну, они нарисовали, эти дома свои расположили, да, таким образом, чтобы вот эти особо ценные породы не попали. И посчитав вот эти деревья, ну, я, я просто смотрел, я уже занимался этим вопросом, почему я вам так это все рассказываю. Я не на стороне их. Мне главное, чтобы был законность. Потому что мы сейчас идем да. с вами, вы мне покажете деревья, которые не имеют права не срубить. Я их вызываю, я им покажу, носом к надо будет элбон туда, Но я им покажу, что это нельзя делать. Вот. Они когда это дело нарисовали, вот это дело посчитали. Посчитали. Им выставила администрация счет. Я говорю, Садыкова подписала это все дело, да? Выставили счет. Они это срубили и оплатили. Но, вы правильно говорите, вот здесь вот осталось да, деревья, и они в втихаря... Начали их рубить Так вот приехала комиссия Возглавная Садыковой да? Она, эта комиссия, посчитала все срубленные деревья И выставила им штраф Они заплатили этот штраф Поэтому сейчас они могут не делать этого Не имеют права это дело рубить Понимаете? Теперь, исходя из того, что все-таки мы около каждого дерева Часового поставить не сможем да? Мы должны с вами, что? Я так понял вашу задачу Вы мне показываете эти деревья да? потому что их поймать это невозможно я должен поймать кого-то из них подвести к этому дереву и сказать не дай бог, будет уголовное дело но это на самом деле уголовное дело когда э -э, слепо, э -э, вырубливаются те деревья которые подвержатся ну, красная книга а, говорят, ценная порода да? Да. Вот, если мы с вами правильно понимаем задачу так? Ну, вообще-то, по идее, задача была бы э, вот этот э, участок, который, который с липами, его вообще исключить, исключить из, из, зоны, из зоны строительства, то есть не строить над дома, дома, дома между липами. А, а почему? Ну, а что тут, честно говоря, вот, скажите? Ну, липа стоит и стоит между домами. Ну, а там просто да. На, да. Наруш, нарушается питание, то есть, поскольку она находится за неестественным объектом, не, Ну, отдыхает. а есть какое-то расстояние от этой липы? Ну, я просто я не знаю этого... Ну, просто я для, того, для того, чтобы э, сохранить э, этот участок, возможно, дольше, то, то, то лучше его о, о, оставить э, не, не, за, не застроенным, на, на расстоянии от застроенного. Ну, какое расстояние от дерева должно быть, чтобы ну, не мешалось его как бы, развитию? Ну, есть такое расстояние или нет? Ну, Yeah. Вы как и голов, должны это знать. Вот липа стоит она, да? Вот чтобы э, во вокруг нее во сколько какая-то санитарная зона там или что, Или корневая зона какая-то, что? Ну, no, no, понимаете, ребята, давайте говорить на одном языке. Вы, что, вы против того, чтобы возле липа ничего не стояло? Ну, со я согласен с вами, да? Но э, что в километре? Двух километров? Десяти километров? Что вы не скажете? Или пяти метров? Тогда надо просто посмотреть, если есть какие-то вот эти зоны, надо посмотреть, как, где у них это все нарисовано, там, на там Нету такого вопроса, чтобы, ну, ну тогда, о чем мы тогда... Как бы, ну, вот такой... постоит, но ну, нельзя ее трогать. Ну и все. Ну, а ну, между липами, липами, даже там не трогали. липами там дом а да, можно построить. Это вместе. Так, ну ладно, ну, давайте стоять. я... Может, Пойдем с территорию. Да. Пашу. Вопрос теоретический.